Здорово! Ну... Как ты? Поздравляю тебя с наступившими майскими праздниками, желаю тебе хороших выходных. Ну и в преддверии выхода майского обновления я уговорил разработчиков Барвихи РП создать для нас с тобой новые бонусные промокоды на деньги, которыми конечно же сегодня с удовольствием с тобою поделюсь. Ну а также розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице в канале. Вконтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Впереди у нас с тобой 9 мая, День Победы. И в преддверии данного праздника к нам подъехал новенький такой промокод, как хэштег Виктори23. Данный промокод даст тебе 35 тысяч рублей за 5 часов отыгровки. Все просто залетаешь в выходной поиграть, вводишь данный промокод, и буквально через 5 пайдеев забираешь на халяву еще бонусом 35 тысяч рублей. И так абсолютно за каждый промокод. Есть у нас с тобой еще такой новенький промокод. Как хэштег Лейбер, который за 4 часа отыгровки даст тебе еще 25 тысяч рублей сверху. Ну а если ты новичок и до сих пор не знаешь, как пользоваться вообще этими промокодами, то просто вводишь команду slash /MM", листаешь в самый низ, находишь промокоды, выбираешь бонусный промокод и сюда как раз таки вводишь все эти промокоды. Промокод хэштег Anniversary также новый и уже работает на всех серверах. Буквально за 4 часа отыгровки даст тебе еще на халяву 25 тысяч рублей. Для новичка это довольно неплохие суммы, особенно учитывая, что тебе абсолютно ничего не нужно для этого делать, кроме как просто ввести данный промик. Просто играешь и просто получаешь сверху дополнительно бонусы в виде игровой валюты за часы отыгровки. Ну а еще за 4 часа отыгровки 35 тысяч рублей даст тебе такой промокод, как хэштег MyDays. Также помимо бонусных промокодов, есть еще промокоды от ютуберов. Если ты только недавно зарегистрировался на барвихерпо, или решил перейти ко мне на девятый сервер Барвиха Успенской и создал новый аккаунт. Тут также через команду слышим М в меню промокодов конкретно промокоды ютуберов вводи мой ютуберский промокод хэштег #карп, чтобы забрать BMW M5 в 90 на 2 часа уже сразу, как только ты введешь данный проми, и помимо этого получить еще 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Ну а ссылка на саму игру, как и всегда, есть в описании. 78-летию со дня победы у у нас с тобой подъехал еще и такой промокод как хэштег er 78, который за 5 часов отыгровки даст тебе еще 35 тысяч рублей. Кстати, напиши в комментарии, как ты планируешь отдыхать на майские праздники, отдыхаешь ли ты уже или еще учишься и работаешь? Ну а также, ждешь ли ты обновления, новые квесты и конечно же новые награды? Ролики по обновлению уже есть на моем канале, если еще не видел, что нас ожидает в этой майской обнове, обязательно посмотри. Также многие часто спрашивают, когда уже выйдет долгожданное обновление. Я думаю разработчики скорее всего его выкатят в пятницу или в субботу, а именно к основным выходным. В этот раз нас с тобой ожидают довольно длинные выходные. Официально нас с тобой ждет 4 выходных дня. И я думаю, что это наверное самое лучшее время как раз таки для того, чтобы выпускать обновления на Барвиху РП. У нас будет как раз таки достаточно времени для прохождения всех квестов. И также да Достаточно времени для того, чтобы забрать абсолютно все награды за все новые бонусные промокоды. Ну и наверное последний промокод на сегодня хэштег Грейдей, который еще за 4 часа отыгровки даст тебе еще 25 тысяч рублей сверху. Я думаю, что это еще не все новые промокоды, так как впереди у нас с тобой 9 мая, впереди у нас опять же с тобой длинные выходные. Я думаю, разработчики будут подогревать аудиторию еще официальными промокодами от проекта. Так что следи за оповещениями в своем лаунчере. Наверняка нас ждут еще какие-нибудь крутые жирные новые бонусные промики. Также многие игроки часто спрашивают, будет ли амнистия, будут ли скидки в честь данных праздников. Опять же, честно тебе скажу, не знаю. Официальной инфы от разработчиков пока что не было, но все вполне возможно. Следи, конечно же, за новостями в официальной группе ВК Барви Херпэ, в официальном телеграм-канале. Все ссылочки на это есть в описании данного видео ну и конечно же подписывайся на канал если до сих пор не подписан врубай колокольчик и следи за всеми новостями которые как только я узнаю сразу же делюсь с тобой на данном канале ну а на этом у меня пока что для тебя все удачных тебе выходных пока